Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами сегодня в программе Sony Vegas. И это может быть бесконечная тема, как работать. Но у нас сегодня коротенький вопрос: как убрать черные поля? Вот эти, видите, изображение как бы не дотягивает до своей рамки. Вот, а нам надо его разместить на полный широкий экран. И плюс, что такое панкроп? Панкроп – это вот обозначается вот этот э, значок. Если вы наведете на него, то вам выплывет подсказка, что это панорамирование и обрезка событий. Для того, чтобы вызвать эту функцию, нужно щелкнуть по этому значку левой кнопки мыши. И давайте посмотрим, как это работает. Вот. Поскольку у меня проект записан в соотношении сторон, 19, 16 к 9 вот 16 к 9 то нам нужно вот для этого нашего файла который подогнан по рамке по его именно ширине и высоте подогнать именно требующуюся для видео кратность соотношения сторон 16 к 9 нажимаем вот видите что у нас изменилось у нас изменился вот этот вот пунктирный прямоугольничек. Он теперь закрывает не весь слайд, а показывает нам, какая часть слайда будет обрезана при таком соотношении сторон. То есть, видите, верха ушли, но зато у нас ушли с боков черные неприятные стороны. Давайте включим и посмотрим, как это проигрывается. Так, ну, <клёх> проигрывается довольно таки статично а я хочу чтобы у нас было какое-то проигрывание более-менее движущееся. при этом слайд будет восприниматься как как будто бы вы снимаете камерой и камера наезжает на предметы Итак, что для этого нужно сделать ну во первых вот ключевой кадр вот эта строка обозначает расположение этих ключевых кадров относительно длительности всего слайда и вот ключевой кадр этот оказался у нас в середине который мы с вами только что сделали соотношение сторон 16 к 9 убираем первый ключевой кадр который был у нас с темными полосками вот видите я нажимаю левой кнопкой мыши на этот квадратик вот Нажимаю левой кнопкой мыши, и у нас показывает, что да, он с обрезанными сторонами. Убираем его. Это кнопочка минус, удалить ключевой кадр. Удаляем. И вот этот кадрик пододвигаем в эту сторону, чтобы у нас он не менялся с начала проигрывания этого слайда. И теперь создадим второй ключевой кадр недалеко от конца. Для этого просто левой кнопкой мыши. И видите, бегунок отправился у нас сюда. И здесь он также переместился на таймлайн. Line. Нажимаем ключевой кадр «Добавить», «Создать». Ключевой кадр. Вот он у нас создался. А теперь мы делаем наезд камеры. Каким образом? Чтобы не изменилось соотношение сторон, нам нужно на клавиатуре зажать кнопочку контур. Левой рукой зажимаете, а левой кнопкой мыши тащите края равномерно к яблочкам, к нашим. Все, отпустили. Вот этот крестик означает, что вы сам слайд можете теперь передвинуть, как вам хочется. Я хочу, чтобы яблоки были в центре кадра. Давайте подвинем этот слайд в центр кадра Если мы эту рамку, видите, слишком смещаем вправо, то у нас черная полоса Если влево, то с левой стороны черная полоса вот, Поэтому оставляем на кадре Ну, вот таким вот образом А теперь давайте проиграем все с самого начала Переставляем бегунок на первый ключевой кадр Вот так это у нас первый ключевой кадр. Да? Ну, мы можем здесь просто-напросто, вот здесь, в самое начало продвинуть бегунок при помощи кнопок проигрывателя. И нажимаем «Воспроизвести». Стоит и начинает двигаться. Останавливается. Все. Следующий кадр у нас тоже получается в виде какой а, кривой. Но он не кривой, конечно, он просто вертикальный. Нам нужно сделать его, расширить его до границ, потому что надо, чтобы вот это изображение нижнее у нас все закрылось и не просматривалось. Опять-таки нажимаем «панкроп», «Панкроп» и перемещаем бегунок в первый кадр. Для этого просто нажимаем на первый ключевой кадр. Давайте и сделаем его соотношение 16 к 9, то есть раздвинем границы полностью. Ну, как видим, у нас геоцинты оказались как бы обрезанными, они не входят полностью с горшком в кадр. Ну, давайте сделаем движение как бы камеры сверху вниз. Для этого перемещаем нашу рамочку вверх. Вот, мы ее аккуратненько переместили вверх. Кстати, для того, чтобы увеличить вот это изображение, да, и вам было удобнее работать, кликните левой кнопкой мыши по свободному полю. Все. А теперь просто крутите колесико «Уменьшить» или «Увеличить». Вот, увеличили. И теперь создаем следующий ключевой кадр. Это будет второй ключевой кадр, но уже где-нибудь в конце слайда, например, вот здесь. Добавить ключевой кадр. И меняем местоположение нашей рамочки. Вот сюда. Хотя можно было бы сделать наоборот. Вот это вот первый ключевой кадр, да? Такая интрига. Сначала появляется горшок, а сверху какие-то цветы, да? Давайте мы этот ключевой кадр перенесем на первое место. То есть первый кадр уберем в конец, поменяем их местами, а этот кадр в начало. Так, и на первый ключевой кадр возвращаем наш бегунок. Вот у нас горшок, видите, рамочка внизу стоит, и включаем проигрывание. И вот у нас камера едет вверх. Наверное, это то, что нам надо. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, вам стало немножко понятно, как у нас действует панкроп. Это не все его функции, но научимся сначала создавать ключевые кадры а потом какие-то функции, может быть, можно будет и поподробнее рассмотреть. Покажет для начала работы, нам этого вполне достаточно. Закрываем наше окошко. Вот, дорогие друзья, мы рассмотрели, как увеличивать или уменьшать наше изображение. Сейчас я вот здесь вот звук сделаю потише. И мы с вами еще раз посмотрим, как у нас установились эти кадры в начало и проигрываем. Итак, яблоки наезжают, и появляется второй кадр с гиацинтами. Ну все, вполне все устраивается с наездом камеры. Я думаю, у вас тоже все получится. Если вам помогло это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будет много полезной информации. Всем пока! С вами была Диана. Кухня сайтов.